Я Валерий здравствуйте! Сегодняшняя тема — материальному за духовное. Обратите внимание, как часто религия требует деньги за предоставление так называемых ритуальных услуг, за предоставление, по сути, духовных услуг. То есть церковь берет деньги за то, что она должна давать абсолютно бескорыстно бесплатно из духовных побуждений. Ради благотворительности. То же самое происходит на улице в жизни с каждым из нас. Мы почти никогда ничего в своей жизни не даем бесплатно. Даже если что-то условно отдаем, просто дарим, мы всегда ждем от этого благодарности за это. То есть, по сути, нет никакой благотворительности. Благотворительность изначально означает творить благо абсолютно бескорыстно, бесплатно, безвозмездно. Отдавая, даря что-то, помогая чем-то. Ты подразумеваешь, что ты не требуешь взамен ничего. Ты даешь это ради того, чтобы человеку сделать доброе. Чтобы очистить свою душу. Для того, чтобы сделать приятное себе и людям. Вот что такое творит благо. Как можно брать деньги за то, что делается из чистого побуждения. Что делается по желанию, повелению сердца, по велению души. Если вы человеку помогаете, советом, либо делом, оставьте это так, как есть, не требуйте взамен ничего. Вообще, я советую каждому человеку в жизни заниматься в той или иной степени, по мере сил, своих и возможностей благотворительностью, помогая, советом, либо делом, деньгами, либо каким-то действием. Не берите ничего взамен, не ждите ничего взамен, не ждите даже благодарности, если снисходить на улыбки или улыбки благодарности. Вы всегда должны делать добро в своей жизни. Каждый день поступайте так, чтобы вам не стыдно было перед людьми, перед своей совестью, перед Господом. Помогайте людям всем, чем можете. Не ждите в ответ ничего, не требуйте в ответ ничего. Помните, поскольку нельзя платить материальным за духовное. Это основа основ. Тот, кто берет деньги за духовные моменты, за духовную помощь, он обманывает самого себя. Вспомните, что в христианстве говорилось о том, как Иисус прогонял торговцев из церкви и вокруг церкви. Это люди, которые торгуют духовно. Это запрет, это табу. Думайтесь, как вы можете брать деньги, если вы человеку помогаете похоронить, покрестить отпраздновать что-то, это те вещи, которые не оцениваются ничем, они не имеют ценника, это те духовные моменты жизни, которые по сущности являются бесценными, и брать за это деньги как минимум нелепость, будьте благоразумны, делайте в жизни хорошие поступки, живите дальновидно, творите добро повсеместно, независимо от того, Сколько вы можете иногда потратить своих сил, времени и денег. Не жалейте себя ради других, дарите. И вы обретете во много крат больше того, что вы отдадите. Но никогда, запомните, никогда не пытайтесь оценить вашу услугу, вашу помощь, ни во что. Ни в спасибо, ни в улыбку, И в слова благодарности. Делайте это бескорыстно, как можно чаще, с чистым сердцем, повелением души, абсолютно бесплатно. Ради людей, ради себя, ради мира. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.